Всем привет! Сегодня приоткроем занавес на то, как производят семена в Европе. Хозяйство занимается исключительно производством семян. Здесь мы видим, как кукурузу отделяют от початков. И готовят семена кукурузы. Здесь... Проходят семена кукурузы через вибро стол, которые уже были обработаны Селекция рабса, друзья, очень интересно. На, на поле высеваться, чтобы уже начинать проверять урожайность это поколение после скрещивания. Yeah. And, uh, ein, здесь... Это селекционный комбайн Wintersteiger. Стоит он 500 тысяч евро. Убирает 4 рядка. Два в один бункер и два в другой. Взвешивает и высыпает тоже отдельно. Убирает початки целиком. Идет Этот перегрузчик имеет несколько бункеров Для того, чтобы гибриды не смешивались А эта штука для кастрации кукурузы. Кастрация – это решающий этап в производстве семян кукурузы. Она заключается в удалении всех метелок растений женской линии до того, как полетит пыльца. Работа производится и вручную, и с помощью машин. Фермер проводит столько циклов кастрации, как ручной, так и механизированной, сколько будет необходимо. Трактор Штейр, их собственного производства. Кукуруза убирается целиком, чтобы не портить семена. Здесь отделяются листья от початков. Листья они используют для биогаза. На этом биогазе работает сушка. Сейчас я вам ее тоже покажу. А вот собственно это сушка, которая работает на биогазе. То есть листья с початков не выбрасываются, а делается из них биогаз и применяется. И просто небольшой обзорчик по хозяйству. Вот так, друзья, производят семена в Европе. Казалось бы, все просто, а на самом деле столько процессов. Вы на канале Бульдозер ТВ. Это был обзор хозяйства по производству семян в Австрии. Рекомендую тем, кто еще не подписан, обязательно подписаться. Впереди еще много интересного. До новых встреч на канале. Пока.